Всем привет! Смотрите как установить или обновиться до Windows 11. Как установить операционную систему без TPM модуля и проверки безопасной загрузки. Что делать, если установщик выводит сообщение о том, что компьютер не соответствует минимальным требованиям.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 но большинство компьютеров не соответствует минимальным требованиям для установки данной операционной системы, потому как на них отсутствует модуль TPM Trusted Platform Module. Данный модуль используется для шифрования данных, идентификации пользователя, защиты программ от изменений, аппаратной защиты от вирусов и такое прочее. Скорее всего, данная функция используется в Windows 11 для шифрования жесткого диска компьютера, так как позволяет надежно защитить данные от несанкционированного доступа к данным. Если вы планируете установить Windows 11 на свой компьютер то должны учитывать этот момент. При попытке установить Windows 11 на компьютер без TPM модуля версии 2.0 приведет к следующей ошибке. Этот компьютер не может работать с Windows 11. Если вы столкнулись с данной ошибкой не отчаивайтесь. Далее я покажу как ее обойти и отключить проверку TPM и Secure Boot. Начнем с самого простого, для первого способа вам понадобится только ISO образ операционной системы Windows 11. Мы отключим проверку TPM и безопасности загрузки в реестре перед установкой операционной системы и среды предустановки. Современная версия Windows загружает минимальную версию операционной системы, известную как среда предустановки Windows. Загружается необходимый набор драйверов и запускается основная программа установки. На данном этапе установки вы можете отредактировать реестр, чтобы установщик не выполнял проверку на наличие TPM и безопасности. Сделать это можно следующим способом. Установку будем выполнять на чистый диск. Загружаемся с установочной флешки с Windows 11. Найти и сообраз данной операционной системы во всемирной сети не составит труда. А как создать загрузочную флешку с Windows 11 вы можете посмотреть на примере Windows 10. Этот процесс отличается только файлом образа. Ссылку на видео я оставлю в описании. После создания загрузочной флешки нужно скопировать на нее reg-файл, который позволит отключить проверку TPM. Для его создания кликаем правой кнопкой мыши по рабочем столе и жмем создать текстовый документ. Даем ему произвольное имя и открываем. Вписываем сюда следующий код. Данный рек файл добавит в реестр ключи, отвечающие за прохождение проверки TPM и Secure Boot, после чего можно будет продолжить установку Windows 11 как обычно. Сохраняем документ, затем меняем его расширение с txt на rec. Если у вас отключено отображение расширения файлов, откройте проводник, перейдите во вкладку Вид и установите отметку напротив расширения имен файлов, после чего они будут отображаться. Только что созданный REC файл нужно скопировать на флешку с Windows, можно скопировать прямо в корень. После загрузки с установочного USB накопителя на этом этапе нажмите сочетание клавиш Shift F10 для запуска командной строки. Теперь нужно запустить блокнот. Для этого выполняем следующую команду. В результате откроется окно программы. Нажмите файл открыть. В строке типы файлов выберите все файлы, а затем укажите путь к рек файлу, который лежит на USB накопителе. Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите Объединить. В окне с предупреждением жмем кнопку Yes и OK. После закрываем окно блокнота Командной строки и продолжаем установку. Также данную процедуру можно произвести вручную без REC файла. В командной строке вместо блокнота запускаем реестр, выполнив команду RecEdit. Переходим по следующему пути. Жмем по папке Setup правой кнопкой мыши Создать раздел. Даем ему имя labconfig. Переходим в данный раздел и в правой части окна кликаем правой кнопкой мыши «Создать параметр DWORD» и меняем имя на Bypass TPM Check. Открываем его и устанавливаем значение «1». окей Создаем второй параметр с таким именем Bypass Secure Boot Check. Меняем значение на 1, ОК. Далее закрываем реестр и продолжаем установку. Жмем Далее, Установить сейчас. Процесс установки ничем не отличается от установки Windows 10. Здесь нужно ввести регистрационный ключ, если его у вас нет, нажмите У меня нет ключа продукта. Выберите версию операционной системы, Далее принимаем лицензионное соглашение. В следующем окне выбираем «Установить». Выберите диск, на который будет установлена операционная система и нажмите «Далее», после чего начнется установка. Ждем окончания процесса. Перезагружаем систему. Далее идет внесение настроек и завершение установки. Выбираем регион, страну, предпочтительную раскладку клавиатуры, если нужно далее будет предложено добавить дополнительные и после ждем пока система проверит обновление. Далее выбираем способ настройки устройства, для личного использования или компьютер для работы или учебы. Если у вас есть учетная запись Microsoft, войдите в нее, если нет, можете ее создать. Или же выберите ниже параметры входа. Автономная учетная запись. Затем введите имя пользователя и пароль. И нажмите Далее. Далее система завершит настройку и после она загрузится. На этом процесс установки операционной системы Windows окончен. Если вы пытаетесь обновиться до Windows 11 из установленной десятки и получили сообщение о несовместимости, в таком случае нужно выполнить замену файла в висообразе. Для замены понадобится образ десятки. Откройте ранее созданный загрузочный накопитель с Windows 11 и перейдите в папку sources. Откройте ту же папку в образе с Windows 10 в другом окне. Скопируйте DLL файл с таким именем. В папку Sources Windows 11 замена существующего. После замены запустите Setup.exe и обновите Windows до новой версии. Если все было сделано правильно, то обновление до Windows 11 должно пройти без проверки на наличие TPM и Secure Boot. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно.